Все-таки по, все по, по да. заговору хочу да, да, меня да. интересует сам процесс, в принципе, вот мы читаем заговор, мы закручиваем какой-то вот э, вихрь этой вибрации, кто-то говорит, что это воронка закручивается, да. меня вот интересует, от чего зависит этот вихрь, от силы мага, от, самого силы, от самой силы заговора, и вообще вот когда закручивается вверх, как вот дальше идет да. сам? Ну вот такой, вот сам процесс меня а -а -а. в принципе волнует. То есть, и сама, еще... сама физика еще... процесса, я так понимаю. Да, да и еще такой ги. вопрос, что в беломагии вот встречается понятие защиты от дураков. Что это такое? Ну, защита от дураков есть в любой магии почти, Иначе бы мы не выжили просто с нашими экспериментами и свои собственные, да, и, и чужие эксперименты. Хорошо, я вас поняла, вас интересует просто сама физика процесса. Я постараюсь объяснить настолько, настолько смогу. Слово вызывает некий вибрационный ряд. Этот вибрационный ряд производит некие изменения поле и пространстве, на которое оно попадает. Изменения в поле сонастраивают тебя, произносящего заклинание, с некой силой, которая работает на той же вибрации, на той же частоте. Как правило, такими словами, операторами, подключающими сознание заклинателя с силой, являются специальные слова в структуре заговора. Это либо имена богов либо имена священных предметов, там, например, камень, латырь там и прочего Святого Духа да, и так далее, то есть некие формы установленные ритуальные пакеты, словесные пакеты, которые сонастраивают сознание заклинателя непосредственно с той силой, которая это заклинание породило. Да, то есть непосредственно пародила. Два источника устанавливают друг с другом определенного рода канал. Вот так работает молитва, так работает заговор, и заговор сработает только в тех устах, только в том сознании, которое по чистоте вибрации разума, мозга, я есть мужичка и чего угодно, совпадает по частоте с вибрациями силы, которая который он устанавливает контакт. То есть я могу произнести, например, какой-нибудь мусульманский заговор, и он у меня ни черта не сработает, потому что я не смогу установить резонансный контакт с мусульманским аграрным. Да? Произнеси христианский какой-то заговор, он у меня ни черта не сработает, потому что я опять же не смогу установить контакт. И, и так далее. Да? То есть ты должен вибрировать твое сознание, должно вибрировать на той же самой частоте. А когда этот... Контакт установлен, все остальные слова, вплетенные в заговор, они показывают непосредственно, что нужно от этого канала, какую информацию или какую энергию. Таким образом, слова оператора устанавливают постоянный контакт, а слова все остальные конкретизируют результат, который должен быть получен. Видящие действительно этот канал между Божественной силой и разумом заклинателя видит как образованную воронку. Чисто с физической точки зрения, по теории торсионных полей, где-то наверное, так оно и есть, где-то так оно и выглядит. Можно представить это как в виде провода, который тянется из одного разума в другой. К каждому свои образы какие удобно такие применяйте, в любом случае ни тот, ни другой, ни третий не соответствует действительности, ибо физика этого процесса не описывается современными физическими законами. Мы не можем подобрать слова, чтобы. Нет такого описания, чтобы описать, как это происходит. Куда тянется этот канал? За миллиарды звезд или это вот тут вот находится? А и то, и то правильно. Да? Давайте попробуем потянуть за ужин теории скребленного пространства, червоточные и прочие милые вещи. Это будет хоть какое-нибудь удобоваримое объяснение, все равно неправильное, потому что оно не целостное, оно не оговорит все. Поэтому, понимая бессмысленность этих действий, мы и не даем физические объяснения, как это происходит. Мы просто знаем. Да, что при произнесении определенных слов определенной последовательности сонастраивает автоматически сознание человека с разумом Бога. Дальше произносится то, что нужно. Точно так же работают руны. Руны, проявленные в сознании на бумаге, на полотне, в виртуальном пространстве, вступая в резонанс с твоим сознанием, устанавливают такой же резонанс с божественной силой. В этом случае руны работают. А если не устанавливают, значит не работают. Точно так же, как и слово, точно так же, как и любой там, знаю, печать. Они все выполняют функцию сонастройки. Если эта сонастройка случается, все получается, если нет, значит нет. Именно поэтому и говорится, что магическое сознание оно совершение колдовского сознания, потому что маг может установить контакт с любым божеством. Потому что сознание его может вибрировать на разных частотах, то есть диапазон частотный его разума достаточно велик. Колдун только на, только на определенной частоте, А человек только на определенной частоте и только в определенных местах. Силы храма, церква, у камня, у черного камня Кааба и так далее. То есть только в определенных местах. Почему? Потому что сила его разума не велика, он не способен лично создать резонанс силы своего божества, ему нужен какой-то определенный усилитель. Усилителями, резонаторами его собственного сигнала выступают утвержденные, намоленные, наговоренные и природные места силы. Либо природное место силы в природе, там, где оно есть, либо намоленный алтарь, намоленный храм и так далее, и так далее. Вот. вот так могу объяснить вам технологию этого процесса, но опять же не люблю я вопросы, на которых нельзя дать конкретный ответ, да? потому что все, что я вам говорю, это, это все полуправда, да? даже не истина, а полуправда, потому что она не включает в себя ответа полного. Да, а это значит, что у нас остается недоговоренность и недо, недо, недо, недосмысленность. Вот. Но, впрочем, если вас интересует физика этого процесса, пожалуйста, изучайте именно с точки зрения физики. Формирование полей, формирование каналов, правила резонанса. Да, все в ваших руках.